который uh, занимается финансовым адвайзингом и курирует работу хедж-фонда. Uh, так случилось, что наш проект начинается в такой специфический день, 1 апреля, Пасха. Мои поздравления по этому случаю. Меня зовут Александр. Я отвечаю за несколько направлений. Я автор идеи создания шеринговой платформы. Я отвечаю за закупку майнинговых ферн. Я также контролирую операцию хедж-фонда и являюсь финансовым советником компании. Uh, теперь, наверное, пару слов. Пусть представится Лоренс, да, за что именно он отвечает в данном направлении. Еще раз здравствуйте, меня зовут Лоренс. Как я уже пред... говорил, я выступаю в качестве менеджера, отвечающего за бизнес-девелопмент данного проекта. Моя роль заключается в том, чтобы рассказывать другим людям о Синтера Coin. рассказывать им о том, почему мы создали этот проект и для чего он будет использоваться, и я готов ответить на ваши вопросы по этим направлениям. Итак, тогда начнем, наверное, с основного вопроса, да, который всегда задают люди. Почему, почему uh, ICO, почему выбран такой путь? бизнес okay. Uh, uh -huh. Недавно мы uh -huh. проводили деловую встречу в Сингапуре в гостинице Mary Base In. Темой этой встречи было то, что я пытался следить на вопрос, являются ли ICO инвестицией или обычной азартной игрой. Почему я выбрал такое название для этой встречи, такую тему? Потому что в данный момент на рынке представлено два типа монет. Одни из них — это монеты, которые базируются на какой-то технологической основе, другие монеты базируются на какой-то идее повседневного использования. Когда люди занимаются продвижением монет, основанных на технологиях, они рассказывают всем о том, какая именно технология лежит в основе их монет, и говорят о том, что эта технология может изменить мир. Когда люди занимаются продвижением монет, которые ориентированы на повседневное использование, и, соответственно, говорят о том, что у них есть монета, которую можно использовать в обычной жизни. Но вопрос в том, что... Я хочу спросить людей о том, сколько монет они знают, основанных на каких-то технологиях, которые действительно могут изменить мир, и сколько монет они знают, которые можно использовать в смены жизни, которые действительно обычный человек может использовать каждый день. А люди пытаются продать свое видение, они просто продают хайп и какую-то надежду на то, что когда-то в будущем эта монета выстрелит, и ее цена очень сильно увеличится. Но я хочу спросить, есть ли действительно сейчас такая монета, которую можно просто использовать в обычной жизни? Uh, мы создали Синтера Шеринг Coin для того, чтобы дать обычным людям возможность поучаствовать в в развитии, сделать что-то самим. Именно этим мы отличаемся от других. Наша монета базируется на двух основных принципах. Это реальность применения и доверие. Итак, что именно мы подразумеваем под реальным применением? То, что наша монета она базируется на настоящем бизнесе, настоящем, именно на тех сферах, где ее можно использовать. А по поводу доверия я хотел бы сказать, что монета будет основываться на технологиях, смарт-контрактов, которые будут работать на блокчейне. А в данный момент в нашей компании есть три направления. Одно из них занимается покупкой и продажей оборудования для майнинга. Второе занимается поддержкой работы майнинговых ферм. У нас уже есть две майнинговых фермы. Третье направление – это хедж-фонд, в котором мы занимаемся с работ... работаем с инвестициями. Это уже настоящие реальные примеры бизнеса, которые можно действительно увидеть и которые действительно существуют. Используя в реальном бизнесе смарт-контракты эту технологию, мы стараемся привнести в комьюнити, в общество какую-то действительно новую монету. А об этих идеях мы писали в своем документе White Paper. Итак, что же именно мы хотим сделать? Наша цель — это создать демократическое сообщество, которое будет базироваться на принципах экономики совместного пользования, которое будет э, работать на платформе, дающей возможность использовать эти принципы в, в повседневной жизни. Лоренс, Лоренс, sorry. Uh, in this moment, uh, uh, я хочу в это время сейчас дать слово Александру. Это сейчас было бы как раз уместно рассказать немножечко о sharing, экономики и что такое шеринг буквально несколько слов оно как раз является лаконичным продолжением слов Лоренса. По моему мнению, экономика совместного пользования является логической трансформацией современной экономики. Как мы видим, многие циклы, многие циклы экономики, они повторяются, какие-то возникают вновь. И экономика совместного пользования это некий симбиоз интеграционный, который сейчас э, очень, органически, очень органически родился в современной экономике. Добавим к этому, добавим к этому развитие э, технологическое, тот самый блокчейн, э, и при комбинации экономики совместного пользования или шеринга экономики вместе с блокчейн рождается что-то новое. Так вот... Понятии «бытовом» в применении, о том, что сказал только что Лоренс и э, каким образом накладывается идея экономики шеринга с, э, с монетой, о которой мы говорим, здесь может быть несколько применений. И самое важное, чтобы мы не уходили в дебри э, проектов, технологических обещаний, мы должны сфокусироваться на э, абсолютно реальном применении, которое мы для себя видим э, в, в нескольких векторах. Как мы видим, за последние несколько лет, буквально за последние десятилетия на рынке появилось довольно много китов глобальных компаний, которые выросли, которые выросли просто из небольших команд. И основным драйвером роста этих команд было то, что обращение этих команд к, к, к своему клиенту было на основе идей э, шеринга или там, идей совместного пользования. Для того, чтобы не быть голословным, э, идеи э, экономики совместного пользования э, начались разрабатываться нами несколько лет назад. И на сегодняшний день мы уже имеем проект, э, который перешел из стадии э, тестов в стадию реализации и первичное его применение э, в сегменте B2B. Э, на этот раз разработки подвергся сегмент ритейла и мы создали платформу, которая называется Unibit.io. Платформа Unibit позволяет осуществлять торговым сетям консолидированные закупки. И данный концепт позволяет небольшим торговым сетям, небольшим торговым предприятиям получать условия закупки наравне с теми же, что э, имеют крупные федеральные сети, которые, как мы видим, сейчас э, продолжают экспансию э, в регионы и э, выдавливают э, средний. Продолжая развитие этой идеи, мы, конечно же, видим э, ее будущее в применении в секторе C2C, в P2P коммуникациях. И здесь, как нигде, нам в помощь э, архитектура блокчейна и смарт-контракты, потому что именно эта третья сила позволит выстроить некий мостик доверия, между участниками, которые не знакомы друг с другом. Да, и именно третьей силой, которая является коннектом, будет являться блокчейн. И э, на основе смарт-контракта э, смарт будет как раз э, э, основа коммуникаций между участниками. Платформа, которую мы создаем, она позволит э, людям, э, абсолютно незнакомым людям объединяться с той или иной целью, с любой инициативой. Это может быть закрытая группа, открытая группа, это может быть комьюнити, разделенная на какие-то фильтры по вашему социальному профилю, по территориальному нахождению и так далее. Паттернов очень много. И Sintero Sharing Coin как раз является э, расчетной единицей, является тем э, дневным базисом расчетной единицы, который будет применим в этой платформе. Я постараюсь еще раз в двух словах объяснить, для того, чтобы было понятно. Каждый из инициаторов любого коллективного действия, будь то закупка, либо другая инициатива, может являться архитектором, э, архитектором смарт-контракта, не, э, не имея никакого э, специализированного прогр программного образования. Это позволит... Э, это позволит э, намного ускорить интеграцию экономики совместного пользования и блокчейна и э, внедрить ее уже в широкие массы. Для себя э, мы видим э, очень сложную процессную работу, которая находится за э, пределами бэкдорта, говорится. Э, для клиента это должен быть э, максимально простой вариант использования платформы. Мы будем фокусироваться именно на мобильной версии продукта, для того, чтобы максимально ускорить генерацию этих инициатив. И здесь, а я, наверное, по, Александр, с вашего позволения, ага. передал бы слово Лоруцу. И вот как раз возникает следующий вопрос. Какие есть, значит, уже планы у руководства на среднесрочные и долгосрочные перспективы, то есть развитие? As, uh, we list down in our... uh, как мы уже писали в своей дорожной карте, завтра мы проводим ICO, после этого мы планируем запустить смарт-контракты, затем мы запускаем наш криптокошелек с поддержкой нескольких валют, и в третьем квартале этого года мы планируем выйти, запустить децентрализованную платформу Decentralized Marketplace. Отлично. Тогда э, хотелось бы вот услышать ваше мнение, господа. Вот сейчас не очень хорошая ситуация на криптовалютном рынке. Все летит вниз. Биткоин, Этериум, ну все, все в красном цвете. Э, как вы считаете, это как-то повлияет на развитие шеринг-экономики э, непосредственно э, данного направления и непосредственно э, этого проекта Синтера, Синтера Шеринг Койн? Или наоборот, это как-то обойдет стороной, потому что сама концепция тут настроена немножко по-другому? Да, позволю продолжить ответы. В общем-то, я не считаю это большой проблемой. Более того, для многих данная ситуация на рынке будет являться скорее возможностью, нежели чем кризисом. Потому что вкладываться в дальнейшем в криптовалюты, которые находятся в глобальном на глобальном маркете, абсолютно тяжело прогнозировать с точки зрения фундаментального анализа. На сегодняшний день техническая часть блокчейна, она абсолютно понятна, как азбука, а что касается технического анализа и поведенческого анализа криптовалют на рынке, здесь не работают стандартные паттерны. Для подобной ситуации на рынке, когда все валится, Вложение в новый проект, который сейчас не зависит от температуры, от средней температуры по рынку, даст намного больше шансов и перспектив, потому что развитие проекта, развитие монеты, оно более предсказуемо, так как на него влияет меньше факторов. Как только монета попадает на, э, начинает листиться на биржу, на нее начинает влиять очень много факторов. Как мы видим, фундаментальный анализ общий, он довольно негативный в целом по отрасли. Здесь и запрет на рекламу, здесь и закрытие многих бирж, здесь и э, проблемы, связанные там с криминальной частью. И массивные хакерские атаки на слабо защищенные проекты. С точки зрения нашей фокусировки мы в своем проекте мы в своем проекте абсолютно децентрализованы. Наш основной юзер и потребитель он нам абсолютно понятен. И мы очень ждем прихода регуляторики в эту отрасль. И нам бы хотелось в дальнейшем uh, работать именно с, uh, uh, либо с каким-то упорядоченным, упорядоченным uh, с, с, вернее, с каким-то сводом упорядоченных правил, где работает регулятор, либо выходить на децентрализованные платформы, в том числе и децентрализованная биржа. Including exchanges. Повторюсь еще раз. Сейчас, когда рынок валится, сейчас, когда многие инвесторы фиксируют убыток, возможность участия в ICO, которая прогнозируемая буквально там на какой-то конкретный, какой конкретный период, может быть намного выгоднее. Александр, я бы с вашего позволения задал следующий наводящий вопрос, который исходит вот из того, что вы уже сказали. Мы уже это слышали в Сингапуре, но тем не менее вот люди тут собрались, я думаю, им было бы тоже это очень интересно услышать. За счет чего и каких инструментов действий компании будет пампиться, так сказать, цена, она будет расти? Что уже заготовлено компания да, для вот ближайшего развития во время ICO и после ICO? То, что мы имеем на сегодняшний день, это самое сильное, наверное, это команда и выполненный проект, на мы можем основываться. Даже если случается что-то в одной из отраслей, не знаю, возьмем это отдельно майнинг или криптовалютный рынок, мы хеджировали себя и в этом случае. Наблюдая за ситуацией на рынке, на криптовалютном рынке, мной как человеком, который управляет финансовыми потоки, принято решение большую часть, большую часть инвестиций с проекта направлять в работу на традиционные рынки. Это первое. Второе. Вы спросили, какие факторы будут влиять на прирост в монету. В первую очередь это масштабируемость проекта и возможности которые нам приносит экономика ширинга массовое использование монет. Третьим фактором является наша непрерывная деятельность, связана с развитием наших майнинговых мощностей. В данный момент я нахожусь в Торонто, завтра я вылетаю на переговоры в Оттаву, и через три дня я буду в Квебеке. У меня назначены встречи с руководством Quebec Хайдро. у нас заготовлено несколько новых площадок, которые мне необходимо будет оценить и подписать новый проект на строительство нового дата-центра в Квибеке. Четвертый фактор, который будет влиять на рост монеты, я в этом больше чем уверен, это сама идея. Это сама идея э, использования э, экономики шеринга и, и идея, максимально, э, которая максимально упрощает интеграцию э, блокчейна в обычную, обыденную жизнь пользователей. Тогда э, спасибо большое за ответ. Хотелось бы, мы увидели действительно большую команду, которая была представлена в Сингапуре. Вот хотелось бы услышать пару слов, я надеюсь, этот вопрос скорее, скорее всего задам Лоренсу. Какие сейчас, кто уже сейчас в команде, кто стоит за техническим бэкграундом, за финансовым и за другими направлениями, чтобы люди понимали, что здесь действительно очень большая профессиональная команда стоит. Right? If you have go to our Sinterra website, Sinterra you're able to see some of our key members. They are just the key member, but not everybody, because we could not put everybody on the... Если вы посетите наш веб-сайт sintera.io, вы увидите список участников нашей команды. Там представлены, к сожалению, только самые главные ее участники, потому что нет возможности перечислить всех. Во-первых, самый главный участник нашей команды — это именно Александр Гаври, Гаврий, который сейчас вместе с нами. Он несет ответ... не ответственность за стабильность всего проекта, он принимает финансовые решения, и учитывая его большой опыт в этом секторе, я могу сказать, что мы в надежных руках. Если говорить о технической части проекта, то э, с нами работает IT-специалист Джон Лорбкол. Э, он э, занимается развитием и внедрением технологий блокчейн в наш проект. И кроме того, с ним работает команда из шести IT-специалистов, которые тоже полностью сконцентрированы на работе над нашим проектом. Кроме того, два человека у нас занимаются контролем общей ситуации на рынке и сбором новостей, связанных с данным сектором. И еще один менеджер занимается тем, чтобы, проект, чтобы все в проекте выполнялось по плану и согласно расписанию. Это как бы краткий, краткое описание той команды, которая сейчас работает вместе с нами. Но это... Да, это то, что касается, это то, что касается Сингапура и Вьетнама. Команда интернациональная, соответственно, по, по область финансов курирует, курирует команда из трейдеров, действующая команда фонда. Значит, Маркетинг полностью лежит на плечах аутсорсинговой команды потому что среди, нас, среди нашей команды нету сильных специалистов в маркетинге, и это не, сложно, не страшно, потому что у нас фокус на других вещах. Также у нас сильная команда по продажам, которая, будет, которая обязана генерить трафик но на моменте ICO, и отдельно разработанная под это лендинг программа. Окей, okay. тогда мне очень, как и всем, понравилось э, вообще э, э, девиз компании Real and Trust. Э, что э, вы, господа, под этим подразумеваете? Что компания будет там в течение ICO и вообще в течение вот, по ICO, да, самого интересного времени, да? когда я уверен, что все э, понесут деньги в хэш-фонд, что компания будет показывать? какие-то отчеты, документации, контракты или так далее. Насколько компания будет открыта? Хорошо. Относительно, относительно действий Roadmap и новостной линейки, естественно, мы будем делиться с нашими инвесторами всей той информацией, деловой информацией, деловой активностью, которая происходит вокруг проектов. Относительно технической части и разработки, Здесь э, апгрейд ежедневный никакой картины не даст, поэтому я думаю, что апгрейд будет примерно один раз в месяц относительно технической части, программной части. Мы также будем э, периодически выкладывать инициативы для обсуждения для наших мастер-нот, потому что многие решения у нас э, в проекте принимаются коллегиально. В том числе э, одно из первых решений после э, завершения ICO будет э, выноситься на повестку дня избрания seo проекта относительно относительно действий трейдеров и хедж фонда как вы понимаете это очень э, такая сентенсив информация и э, раскрывать полностью всех деталей работы с э, активами фонда э, никто не будет э, по фонду также будут предоставляться квартальные отчеты э, я Думаю, что мы сможем на более частой основе э, делиться с э, нашими инвесторами э, общей, э, общей стратегической информацией относительно дифференциации, относительно дифференциации финансов между традиционным рынком, между стратегией дневного трейдинга, инвестиционной стратегией и э, долгосрочных, среднесрочных стратегий. Да, в отношении я хочу еще раз сказать, что в отношении основных бизнес-процессов, которые касаются развития проекта, мы будем, мы будем делиться абсолютно всей активностью и в соцсетях и на новостной ленте. Александр, тогда тоже вытекающий следующий вопрос из вашего ответа в дальнейшем по одной из программ, это хешмайнинг компания говорит, что инвестор будут получать до, до 20% в месяц. Не могли бы вы кратко описать механизм, то есть как эти деньги будут из майнинга ну, проходить через хэш-фонд, как это будет, вот, буквально пару слов. Если схематично обозначить процесс, то инвестиционные деньги, заходящие в проект, они конвертируются в фиатные, далее на эти деньги приобретается оборудование по уже имеющимся у нас каналам через компанию u miners, которая состоит в нашем холдинге. Инвестируется только в оборудование, которое будет соответствовать как минимум годовой, полутора годовой активности. То есть на сегодняшний момент это инвестирование, если мы там говорим о биткоине, это только в новые аппараты, это приближающийся S11 от э, компании Bitmain. Это японские майнеры, которые основаны на технологиях 7 10 на метровых типах. Э, в отношении э, майнинговых фирм мы э, имеем следующую дифференциацию. Примерно 60% мощностей фокусировано на майнинг биткоина и э, остальные... Э, прямо пропорционально разделены между майнингом альткоинов и монет второго ранга. Деньги, вернее, хэшрейт поступающий с майнинга, он не идет, не конвертируется напрямую в прибыль. Хешрейт поступает на ежедневной основе в департамент трейдинга, с которым начинают работать трейдеры по краткосрочным стратегиям, так называемые Daily Trading. Здесь идет алгометрическая торговля. Для чего это сделано? Для того, чтобы в такие времена, как сейчас, когда профит от майнинга критически низкий, э, прибыль соответствовала тем KPI, которые установлены по финансовому плану. Очень важно, очень важно э, следить за технологическим парком и не вкладываться в аутсайдеров, э, в оборудование, которое себя изжило. И здесь, конечно, тот опыт, который мы получили за полтора года развития собственных ферм, он нам очень сильно помогает. Именно поэтому, именно поэтому на неком переходном периоде, который сейчас я наблюдаю, мы не будем спешить с приобретением оборудования, которое основывается на технологии прошлых лет. По нашей калькуляции прогнозировать операционную прибыль по майнингу можно в разрезе полутора-двух лет, не больше. Закладывая риски, мы закладываем полторагодичный спринт, в процессе которого оборудование должно окупить себя, принести прибыль, и данных, данной прибыли должно быть достаточно для того, чтобы реинвестировать в апгрейд или покупку нового. Я, да-да-да, продолжу. А, мы видели очень а, большой список. А, и, в принципе, это уже сейчас видно. Весь интернет, очень многие интернет-издания, причем по всему миру на разных языках, уже кричат «Синтера, Синтера, Синтера». А, присутствующие здесь уже ощутили, как быстро работает именно отдел пиара компании, который просто уже разлетается везде, как быстро растут группы и так далее, и так далее. Так вот, вопрос к Лоренцу. Что, нам, что еще вот мы увидим в ближайшее время, что будет в помощь партнерам компании, которые будут активно развивать ее, да, привлекать инвестиции новых инвесторов? Какими инструментами мы будем пользоваться для этого? We have a very strong marketing teams, like pushing our news, our ICO out. У нас очень сильная маркетинговая команда. Она работает над тем, что публикует uh, наши новости, новости о нашем проекте, новости о нашем ICO, ведет наши страницы в соцсетях. Uh, кроме того, у нас есть учетная запись, аккаунт на YouTube, где тоже тысячи людей уже присоединились к нам. Кроме того, мы организуем uh, и организуем, реальные мероприятия, на которых мы рассказываем потенциальным инвесторам о нашем продукте и стараемся привлечь их. А, да, да, спасибо. А, тогда следующий вопрос, вот его уже написали в чате, и мы, наверное, на этом остановимся после этого вопроса, потому что мы как раз ровно сейчас укладываемся в час, ну, вы знаете, по психологии никто больше часа не слушает. Мы следующее видео, обязательно следующую конференцию сделаем, может быть, через несколько там, недель, где уже сформируются новые вопросы. Поэтому я сейчас сразу всем присутствующим говорю, что это была ознакомительная предстартовая конференция, чтобы каждый увидел, что Синтера, Sharing Coin это real и trust, это реальные люди и доверие. Итак. Этот вопрос я адресую Лоренсу. Он, в принципе, задавался очень много. Мы начали активно работать с очень многими мировыми сетевыми лидерами. В принципе, если кто не знает, уже подключились абсолютно все страны и континенты. Так вот, вопрос следующий. Планирует ли компания после проведения ICO выход на внешние биржи? Что, в принципе, заявлено, если кто невнимательно читал, на роудмапе. Компании. Да, ответ на этот вопрос очень четкий. Мы будем выставляться на внешних биржах и мы осуществим это через 60 дней после завершения нашего ICO. Я хотел бы сказать, что сразу после ICO мы запустим внутреннюю биржу, на которой наши инвесторы смогут обменивать валюты и смогут выводить свои инвестиции, чтобы получать их. И уже только после этого, когда мы укрепим наше портфолио, мы сможем выйти на внешние биржи. И последний момент, после того, как мы выйдем на внешние биржи, также в наших планах листинг на сайте CoinMarket.com. Я хотел бы дать заключительное слово, так сказать, напутственное. Сначала Александру, потом э, Лоренцу, потому что завтра, в принципе, очень волнительный день. Э, мы, начинаем вот, э, мы начинаем работать с этим замечательным проектом. И вот хотелось бы ваши напутственные слова. На самом деле э, для нас, э, как для... Э, Вообще для нас, для всех партнеров, для организаторов проекта самый важный день – это никак не ICO и не начало ICO, а тот день, когда мы запустили этот проект и начали воплощать наши идеи в жизнь. Поэтому ничего волнительного в завтрашнем дне для меня лично не наблюдается. Несмотря на результаты по ICO, мы будем продолжать работать над проектами, мы будем расширять команду э, и делиться нашими идеями о экономике совместного пользования. Мы будем генерить и улучшать нашу платформу. И все, на, чем, на что мы надеемся, это на вашу поддержку, максимальную информационную поддержку э, для того, чтобы э, этот проект э, в кратчайшие строки Uh, уже uh, получил новую, uh, новую ветвь развития. Uh, перед нами еще стоит очень много работы. В нашей дорожной карте еще очень много пунктов. Мы должны обеспечить то, что инвестиционные средства, полученные нашим проектом, будут использоваться в соответствии с нашими идеями, в соответствии с нашими обещаниями. Мы приложим максимальное усилие для того, чтобы удовлетворить всем пожеланиям, все пожелания наших клиентов, чтобы никому не разочаровать. Я хотел бы пожелать всем удачи, потому что нам действительно постоит большой день. И я надеюсь, что, что этот проект принесет нам очень много результатов платформы. Спасибо большое за ваше уделенное время. Также спасибо, ребята, кто все здесь собрали. Thank you very much for all. Всем, да, хороших, кому-то начало дня, как Александру, да, кому-то спокойной ночи, вот мы сейчас в Таиланде, Лоренцу тоже спокойной ночи, но он, видать, спать не будет, потому что он недалеко во Вьетнаме, работа сейчас предстоит большая, кто где находится, всем спасибо, итак, я думаю, мы скоро увидимся, я позволю себе сказать небольшую такую новость чуть-чуть на будущее, да, скоро вы этих замечательных людей увидите, мы все встретимся, в одном очень замечательном месте, а где, вы узнаете на следующей конференции.